Last Craft. В прошлой серии мы играли бы два раза, и в этой серии будем играть Бил Пока. Сколько? 56 человек. Окей. Присоединяйтесь. 9 человек. Нормально. Теперь нормально. А то у меня всегда плохо. В прошлой серии тоже. Ну, хотя нет, в прошлой серии нормально было все Куда ты полетел? Что? меня так подлагивает, что он улетает просто. Все, болеем за транспорт. Ну, окей. Я не знаю три да? Сразу хочу, а что? Нет, короче, не важно. Сразу хочу всем пожелать приятного просмотра. Кто кушает, кто нет, а кто не кушает, взять что-нибудь покушать вкусненько. А, а пока ну, можно поставить лайк, подпи подписаться, постоянно нажать на колокольчик, чтобы не пропускать, не пропускать, новые ролики. А подписаться, чтобы быть вообще, ну просто в курсе новостей. а, ещё, а колокольчик, чтобы вообще все знать, короче. Транспорт. Нету транспорта. Прикиньте, нет. Мебель давай. И все, я за мебель. Тут нету транспорта. Ну, я хотел бы транспорта, машину какую-то, грузовик построить. А так мебель. Ванна. Это да, мебель. М -м -м, допустим. А -а -а и просто ванна или как? Или кто-то там купается. Так, это водичка. А -а нет, это... Тут, тут. Я не знаю, человека может построить. Зачем кто-то написал? Ну, я не знаю. Учись строить. Мне это говоришь, да? Это я нормально вроде бы строю. Ну я так думаю, я не сам не знаю. Я ванную построю. Лучше, чем ты. Так, надо будет Короче, ванную, как ванную обычно делаю. Не заморачиваемся. Водичку там. Короче. Там человек будет купаться, но ну, я не знаю, в ванной. Ну почему бы и нет, да? Я не буду один раз, но если нам не повезет, ну или я. Ну, все равно, в любом случае, я делаю еще один раз, поиграем. В любом случае, неважно. Там, проиграл я, выиграл. Какая разница? Ср... По два раза. Потому что тут всего шесть минут. Ну, ролик маленький будет. Не длинный. Надо хотя бы как минимум 15 минут. Шестнадцать. А что у ролик, блин, тут? Пять, шесть, восемь минут, что это? Короче, водичку заливаем. Наверное, надо... Так, куда ты пос... Ой, блин. Надо, блин, еще Нормальная водичка. Ванная всегда не полностью ровная. Там. И так мой переполнено быть, и мой может... Нет. Ну, вообще там... Ну, это нормально. Так, а кран? Кран. Душевой кран, типа. Моется, типа, водичкой. Я даже не знаю. Блин, я не знаю, как... Как сделать, типа, чтобы... ванная, а тут э, идет вода. Вода вниз. А эффекты? Тут есть какие-то эффекты? Эффекты нужны. Монеты? Да ладно, тут... А -а -а -а -а. Эффекты, походу, не будет у нас эффекта. Короче, человека строим, значит. Я не знаю. Давайте человека построим. Который... Да что происходит? купается здесь типа плавает на ну, начало Даже не, знаю. Я не знаю человека стоит типа ноги там торчат я не знаю я не понимаю типа он лежит Блин, я ванну неправильно можно чувствовать короче без человека наверное ванну я не знаю, как построить человека, ну, который лежит вот так вот в ванной. Давайте, типа, он лежит. Вот, типа, он лежит. Но я не понимаю, он не, наверное, я добрит. Типа, рука у него тут. у него руки он лежит в ванной типа он, побег, побег. типа он тонет а тонет точно давайте я не знаю как он типа голова у него тут. я не знаю как типа, не, не кнопку тут типа вы тонет в ванной я не знаю как так сделать это ноги, типа, его. Да я, да, я плохо строю, конечно, но... Типа он в ванной лежит. Это типа человек. В ванной тонет. Он, типа, в ванной лежит и отдыхает. Захлёбывается, захлёбывается. Нет, это уже перебор. Это Не-не-не-не. Это уже перебор, по-моему. как это я не знаю, как это сделать. Чтобы воды не было, я не знаю. Он тонет, захлебывается, волосы волосы надо сделать, что это типа человек, ну все дела, захлебывается человек ванной. Я не знаю, как это. Это человек, это я не знаю, кто это такой. Человек ванной лежит, тут красный, синий, есть тут красный, синий и красный типа водичка <свист> так я не знаю как это сделать <свист> водичка там типа Короче, я не знаю как ты я... я даже не знаю как скриншот сделать давайте уберем же типа что без ничего человек в ванной <свист> <свист> <свист)> не знаю ну все я не знаю что сделать еще можно ну человек в ванной а, нет! Стоп! Так, что я? Все дурак, что Не живу, у него Теперь все. Сейчас скриншот сделаю. Все, сделал скриншот, не знаю. Ну, мне понравилось. Мне нравится. Все, я все. Не, я не знаю, что можно еще приделать с ним. Ну это человек, ванная, все. Ну что не так? Ну, ну я не знаю. Что еще можно? Ну, я бы мог тут интерьер сделать, но я не успею. Я все сделал, я, короче. Я нормально, все. Все, нормально. Две секунды одна, все. Давай, оценивайте. Ванная. Ну тут... Ну, у меня то же самое почти. У в ванной человек купается. Ну что, у меня то же самое, я считаю. Это нормально. Ну, такое себе, если честно. Во, лего, лего. В человек купается, короче. Лег. Ха, лег. Чё, нет, Саня? Я не понимаю. Но это было получше, по-моему. Ну тут нет у меня ничего. Ну да, это, это получше намного. Это нормально. А, да, унитаз, кстати, похож. Я не знаю. Это на унитаз похож, Но это... Это ванная, да. Но она большая, у меня поменьше. Я не знаю, я навряд ли победить могу. Короче. да такое, Это... Это нормально. Ну но и то надо было человека... Ну еще человеком, Ну, короче, нормально. У меня... На хорошо потянул. У меня. Потому что там человек купается, все хорошо, типа все вода. Но я, я эффекты воды не сделал, правда. Я не успел. Эффекты воды сделать, как у него. Короче, нормально. Нормально. Короче. А, вот это еще уточка. Он не хотел сделать уточку, да. Но не ус... ну такое. Не, уточка это не то. Ну, вообще нет. У меня даже лучше. Кто это? Я сам не понимаю. Вот именно. Бы... Тут надо было еще в ванную сделать. Воды хотя бы сделать. Надо было воды сделать. Я бы поставил нормально. Ну, нормально, ну, я не знаю. Воды нету. Я хотел бы воды сделать. Это обычная ванная. Ну, алё, Пацаны, ну это же обычная ванная. Да, там и есть эта штучка. Это обычная ванна, но это неинтересно. Надо, чтобы кто-то там был еще. Ну, я тоже.. Блять, это кровать. Это кровать. Что? У нас. Это кровать. Так, как. Пятое место. Блин, опять пятое место. Ну серьезно. Все, выходим. Победитель ЗХТ. Ну я так и думал. Бля, а что так лагает? Игра кончена и всё, я не знаю. Фух, надо выйти. Надо... Давайте еще раз по одну попытку еще. Ну, потому что это мало, реально. Это вообще фигня. Ну что, я, я даже не победил, я вообще даже третье место не занял. У меня банная хорошая. Но третье место заслуживает. Вообще, конечно, первое, но все равно. Понятно, первое это уже перебор, конечно. Понятно. Майю, в смысле, куда ты полетел? Здорово. Куда ты перетел? Он полетел. Девять. О, ну видишь, как все хотят в играть? Даже в Бэдварте так не было. Хотя нет, был. 15 сек. Вот, меня как любят, а? Хотя нет, если бы меня любили, мне бы и Легу поставили, как я и написал. А мне нифига Легу не поставили. Техника. Ой, техника. Один. Иные миры. Технику. Технику. Технику. нет. Не техника. Нет, иные. Шимчунг. Края. Шимч... Шимчунг. Края? Да ну нафиг. А как он выглядит -то? Чё? Как? Нет, давайте, пацаны, я не буду строить. Нет, я выхожу, извините, но я не могу. Какой жемчунг края, ну? Я не знаю. Ну не хочу я жемчунг края. Что это? Как это строить? Ну и, конечно, извините меня, но я не хочу жемчун края строить. Как это вообще понимать? Я не знаю. Как, это? как его строить-то вообще? Я не хочу. Так как? Да, ну. какой жемчуг Край? Что, дурак? Как, как его строить, а же здесь строго первый раз играю. Я тоже ли Так, природа, природа все все, вот это нормально, природа, ну почему жемчуг края? Какой жемчуг Край? Что вы несете, алю? Не природа, природу, река, не река нет, мор, комета. Комета? Так как комета это? Какая комета, в смысле? Почему? Опять комета, ну в смысле. Нет, ну пацаны, опять отключи. Ну я не понимаю, как она к природе относится. Ага. Ну почему комета? Ну почему? Нормально, есть что-то, нет? Какие кометы? Я не хочу комету строить. Давайте мне что-то нормальное, алё. Кометы строить. Да что такое-то? Не хватает. Гол покупай, офигеть. Покупай гол, Арена заполнена. Да мне наплевать. Он что-то выйдет сейчас. Игрушки. Что это техника? Технику давай. Только не комету, пожалуйста. Игрушки. Ну ладно, игрушки так игрушки. Хорошо. Лук. А как к игру? А, ну ладно. Лук мне получше получится. Ну комету, ну это хотя бы не комета, не.. Я не знаю, как лук. О, давайте человека построим. Так, так, вот сейчас мы... Все, Строим человека, который стреляет с лука. Не знаю, кто это, колбой? Не знаю, не колбой, не стреляет Вот так вот. Нет, нет, это уже перебор. Типа он вот тут. А где это? Ну реально колбой. Берет, смотри, стреляет с лука. А как он твоими руками будет спляться? Не знаю, ванная у меня полегче выходила, конечно. Лобби лоби? я нет. А как? Как? Я не знаю, у меня рука какая-то длинная будет. Так, мне надо. Как? Так, типа, лицо. Просто комета. Не... Ой, комета. Ч ⁇ у меня комета в голове? комета какая-то в голове. Голова, конечно, большая. О, перебор головы. Нифига себе голова бля. Да. Такое. Даже кнопки не знаю, где ставить, потому что он сильно здоровый. Так. Вот тут типа рот его сделаем. А какие эти? Ступеньки, ступеньки. самый лучший. Рот, это ступеньки. Человек такой. Почему бы и нет? <смех> Стреляет из лука. Ну, почему бы и нет, да? Держит лук. Ну, как-то сейчас мы лук построим. Что это за лук такой, а? Да будет уже здесь строить. Так. Да что ты делаешь? Идиот. знаю как он будет стрелять с него, мне это не сильно интересует. блин как? как лук? вот такой лук что ли? Нет, лук не такой. давайте еще одну штучку вот такую сделаем. а паутина у нас? а как типа что? А, ну, ладно. стрелять как? да какую-то железку наверное? железку? а в проволоку? Ну, я не знаю как она называется. а прутья берет и стреляет. Боже, мы что унес рукой Какая-то длинная рука. Так. О, нормально. Как-то как как-то, как-то... Нет. Что-то лук по-другому как-то выглядит. Не, не, не, не, не, я все, я, я, понял. У нас три минуты еще есть, я могу еще исправить положить. Надо на правой, блин, Иди вот. Не удаляй нафиг всё. Смотрите, надо берешь лук, а лук то другой стороной берется. Или как он? Типа вот так берешь? Так. Тиш. Короче, другой стороной надо его держать. Или как? Блин, я не понимаю, как его де делать. Лук. Берет лук. Я не понимаю, как лук строить вообще. Ну, короче, неважно. Другой стороной. Ну, какая разница? Главное, чтобы я построил лук. Вот а да почему мне вещь? Что-то как-то он начал. Блин, я лук не понимаю, как строить. Он же, он же не так сделал. Но я так да, короче, короче. Блин, ну как лук строить, пацаны? Ну в смысле он же такой. А, ну да, конечно же. Ну... Тут наоборот прутье уже идет, а он натягивает на него. Ну... Вообще, у него лук такой странный будет у меня получается. Ой, не знаю, что вы будете писать, конечно. Как он натягивать будет? Типа лук такой, ну короче. Да-да-да, точно, я вспомню, как лук выглядит. Ой. Он вперед и стреляет. Кого-то. Я мишень не успею, наверное, сделать уже. Да, раньше сделал. Если бы не затупил, я бы уже сделал. Короче, надо не поближе так. А руку успеет оттянуть? Ой, это да сделать. Минута! В смысле минута уже? А, минута, минута. Вс, нормально. Лук, нормальный лук. Надо его чуть-чуть еще. Да вот такой нормальный. Давай, давай руку, руку. Руку тяни. Как ты будешь стрелять? Что, у него рука какая-то длинная, капец. Так, так, так, так. Волосы ему же нужны, волосы. Лосатый ты мой. Дружок. так вот, нормально так, ой, короче вот, таковой нормально сейчас на лек <социт> не знаю олег пожелек <социт> ну, нормально же почему нет это вообще не лук, это вообще фигня. Ну что это такое? Ну я выиграю, потому что у меня это не лук. Пацаны, вот это лук? <coughs> это лук, это фигня, это фигня. Это не лук, это не тот лук. Такой, ну знаете. У меня просто стрелы нету. Я стрелу. Ну вот такое. Какой цветок лук? У меня вообще, я не знаю, какой это лук делать. Я не люблю, когда которые лежат. Лежат это фигня, которые лежат. Серьезно, это не лук. Это не то. Ну, не знаю. Для меня это не то. Я лук по-своему сделал. Но это лук, это нормально. нормально. Нормально, что я. Нормальный лук. Не знаю. Так, это... Ну тоже нормальный лук. Правда он тут а, не нормальный. Да нормально же, ну то нормально, по-моему, лук. Просто я не успел сделать. О, у меня такой же, по-моему, лук. Так, это что такое? Ну, а, это это нормально. Ну, хотя неплохо, у нее тут какой-то странный лук, у нет, неправильно четвертое место, да, опять, опять ну ладно, ну такое. ладно, я буду прощаться с вами все. лук, конечно, ну как, как можно такой лук был постой? ну ладно, что ну, сделаешь? ну такой лук я не знаю, ну почему? я же нормальный, ванну я сделал хорошую, лук я сделал нормальный, почему я на четвертое, на пятом месте? я не понимаю. короче Ссылка на полиции ролики в описании пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте всем пока.